ценности, они заложены были именно Валерием Николаевичем очень глубоко и основательно. И в жару, и в холод, и в дождь, и круглый год он стоял на поле, на бровке. И если бы каждый так относился к своей работе, мы бы, мы бы далеко ушли, как страна. У нас бы была куча там, успешных компаний, куча успешных предпринимателей. Потому что он, он действительно, он жил, он жил своей работой. Таких э, очень, очень редко можно найти людей.